Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Немного примечательный бой. Ну, чем он примечательный? Тем, что у игрока отсутствует золотое вообще, вообще что бы то ни было. Ни расходников ни одного, ни единственного золотого снаряда, только базовые 39 штук, ну и 10 фугасных. Кстати, игрока сегодня зовут Бет Санец, ну или Бет Саник. Э -э, карта Штиль. Так, танк я уже, по-моему, сказал, да? Ну и так, видно, объект 430У. Ну, если не сказал, значит уже сказал. Хоть и бой с восьмерками, но все равно я, по-моему, первый раз вижу такой бой, чтобы не было ничего золотого. А счет уже 1-2. Заканчивается вторая минута. 430. -е. Немного подождал, никого нет, поехал вперед. Ну иногда, конечно, за это можно поплатиться рискованным что бывает, могут. Да, противники просто быть очень осторожны тоже там подъехали, стоят и некоторые даже выглянуть боятся. Второй раз не получается пробить защитника. Там он еще, по-моему, один. Тяжелый танк сюда подъехал. не получается в корпус вот так вот можно и в лючок а защитник на на золоте Пробитие. уже почти половину прочности потеряно хотя всего два бронепробития еще от Т-34 прилетело счет 2-5 3-5 3-6 только успевает считать Вроде и карта большая, но все равно где-то умудряется так быстро сливаться. Счет уже 3-7. Сейчас что-то как-то непонятно, как будто занервничал игрок, или рука дрогнула. Так вот, надо было наверняка забирать, промазал. Но ничего. Следующим выстрелом исправляется. Первый уничтоженный противник. Делает счет 4-7. Вот не знаю, с чем связано. Иногда в некоторых реплеях, но это уже не первый раз такое, частенько бывает, отсутствует звук двигателя. Ну и вообще каких-либо движений танка. Ну, кроме вот слышно, как они там с друг дружкой трутся. Все. Ну и звуки выстрелов, естественно. Второй уничтоженный противник. Счет уже 5-8. Что тут делает СУ-101, я не знаю. Сидел бы себе на базе в кустах. Нет, приперся сюда. А счет тем временем почти сравнивается. 6-8. Ну, наверное, ненадолго. Сейчас на базе там всех оставшихся доберут. Там вон и Сушка, Вафля, Арта. По-хорошему, надо возвращаться на базу. Потому что. А хоть бой, вот видно, что сейчас уже счет 7-8 по прочности, все более-менее ровно. Но могут просто базу захватить тяжелые танки. Вернуться точно не успеют. Сейчас три оставшихся союзников там, если на базе сольются, то все. Е-75 e перестреливается. с х 50 б Есть пробитие, даже до конца не свелся. Ну, долго ждать было опасно. 50Б мог и в ответку кинуть. Неудобно здесь, конечно, места не хватает, чтобы ромбом выкатиться. 75-й там тоже так торопится, аж попадает в гору. Он закатываться обратно начинает чуть раньше, чем стреляет. Не получается попасть. В исходе боя, когда уже почти все закончено Вот так вот Игроки переходят в позиционную Перестрелку, никто вперед уже не летит Из-за укрытия Аккуратненько здесь пытается перестреливаться Ждал, ждал Наверняка, удается попасть Уничтожить третьего противника Счет 8-9 ну, здесь сзади еще приезжает су- 101 и тут же отправляется в ангар как там из 3 ее проморгал ну и со 3 там я смотрю, прочности вообще крайне мало он прячется просто Ну вот сейчас выезжай там вон т-34 стреляй ему в корму Т-34 не обращает внимания на 430, но там стоял е e 75 он предпочел по нему отстреляться, но при этом уничтожил. И e 3 так и не помог здесь ничем. Ехал, ехал, в итоге кто его там уничтожил? Гриль 15, который он забрался на самый верх, на этот вот замерзший авианосец. Счет 10-12. Ну все еще, да, я думал быстро доберут он тех трех союзников, оставшихся на базе, ну которых уже осталось двое, ну ничего, они еще долго держались. Танкует плюшку от гриля 15, в ответ есть пробитие. Ну, гриля трудно не пробить, но бывает и такое. Неприятность. Чемодан почти на 300 единиц. Мне кажется, Гриль там собирался съехать вниз спуститься. Скорее всего, он это и сделал. Не знаю, спустился он не спустился, но куда-то он делся. Нет, он все-таки не стал спускаться. Он думал, что 430-й поедет в другую сторону. Летит чемодан. Отлично, мимо. Ну, только из неприятности, только оглушение. Счет 10-13. Из союзников только Вафля. в одиночку против пятерых. Один выстрел и уже против четверых противников. Это был шестой уничтожен и еще целых четыре. Грилься там наверху. Теперь выкрутись, попробуй как-нибудь там выстрелить. Да, ситуация такая, прям 430-й ловушки. И никак отсюда не уехать. Куда бы ни поехал, у гриля будет возможность его засветить. Но учитывая еще, что две арты. Которые тоже не будут дремать. Он, вот он, гриль, здесь сидит в засаде. Вот неудобно. Надо, чтобы с этой стороны тоже был заезд, возможность подняться наверх как-то. Танкует 430 й гриль переворачивается. Приезжает арта. Приезжает 103-й или как там ПТшка это. Все-таки встает гриль на ноги. Оправился от недоразумения. Где здесь? Не хватает еще одной арты. Чтобы уж все в сборе, вся компания. Надо сейчас идти в клинч со 103. Чтобы если арта будет стрелять, хотя бы он тоже получал, к примеру, оглушение. Да, прочности совсем мало. 377 единиц. Ситуация накаляется. Пытается, пытается 430-й крутить. Ну, кое-как получается. Но есть риск выпадения остатка. Ну, а теперь за ртовой. Ох, наверное, у игрока руки чешутся. скажешь, сейчас я тебя буду наказывать. Зарядил фугас. Тихонько, аккуратно здесь. Ну, смысл, я не знаю, тромбы вот ромба не ромбы там, да, если в арты фугас. Тут просто на реакции, кто кого опередит. Ну, получается, здесь без проблем уничтожить артиллериста. И теперь бы найти второго. Ну, кстати, есть время еще, чтобы захватить базу. Три минуты остается, ну... За минуту 20 игрок без проблем до базы доедет и минуту 40 на захват. Арты пока что не видно. Ну, как вариант, она либо в кустах, он там сидит где-нибудь, или вообще куда-нибудь уехал. Не стал 430 оставаться на захвате. Ну, тогда и не надо было через базу ехать, я бы сказал. Ну, что сделано, то сделано. Лучше, лучше на захват. Потому что, да, арта могла куда-то слинять, тем более рта такая быстрая достаточно. Мягко говоря, да, достаточно. Она очень быстрая, эта арта. Так, главное не ломать, не ломать дерево. Нельзя выдавать свою позицию. Пока чемоданов не видно, арта, не знаю, где она есть, но... Вот она, засвечивается. Не стал он там на шару простреливать, просто сам поехал.